Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео о том, как в магазине Жанет Сити Маркет на Солнечном берегу происходил розыгрыш лотереи. В этой лотерее именно на Солнечном берегу разыгрывались хлебопекарня. Индукс, очиститель воздуха Аика, мультиварка ТФ, парогенератор с гладильной доской Брабантия вертикальный пылесос Равента и кухонный робот Bosch. Вот мы видим, как из прозрачного ящичка. Пересыпали заполненные талончики. Синий ящик каких там перемешивают. Подожди, Один подожди, из рано, Будет рано. вытаскивать Лизочка Табакова. Пять лет. Ну, для того, чтобы э, Лиза, сделать, подожди, подожди чуть-чуть. Э, этот выбор непреднамеренным. Еще То есть рано. первый талон. Подожди, будет Лиза, тащить. не спеши. Лиза, ну, вот здесь вот охранник перемешивает талончики а вот э, женщина с ручкой и с администратор Жанета будет руководить процессом розыгрыша сейчас мы это увидим ну вот все готово Течение, Слушаем вот администратора. Это, тебе, да, прав, Она делает объявление да, о в, да, начале розыгрыша. А, така, всички хора, които изтеглим, скажем им кажем имената, а ако не присъстват тук, ще им забавим лично по телефону. и на град и ще раздеме на 3 януари в 6 часа вечерта в кафето на Гранд Маркет Дженет, където ще има парти, ще направим почерка причелевшие и Ну вот нам рассказали о том что сейчас будет розыгрыш шести призов от тех о которых я говорил это кухонный робот вертикальная пылесос парогенератор с доской мультиварка очиститель воздуха и хлебопекарня дальше администратор сказала что 3 января будут получаться награды в гранд маркете в Несебре Жанет и там же будет розыгрыш оставшихся трех призов это э, телевизор. Вытаскивай. Помешай ручкой, мешай, мешай, мешай, мешай. И вытаскивай, да, да, одну бумажку, одну вытаскивай одну бумажку. Одну да. бумажку Любую. Можешь, как, -то, просто нащупываю и вытаскиваю. Вот. Вот, вот. Лиза вытащила бумажку. Истина начала, выиграла. Один уже есть, Бош, талончик вытащила Давай, Лиза, не, не, Лиза, Лиза, все уже, Лиза, все, все уже. Давай, Теперь... девочка Тебе, да. О, спасибо. Лиза, иди сюда, Лиза, наборчик. Одного счастливого человека Уже она Все так, вы <смех> так, так, так, Помешать рукой. Помешай. Мешай рукой. И одну вытаскивай. Про, Любую. Про, про, про про, не Эрма град несебр. Печери. Эрма Выиграла. Ура! Зачка, Еще один Сравента. Это все я. не не, не я сейчас все третий, детки треть, треть, а Сколько она. деток есть, только я по очереди. Еще одна вон. девочка. Вер, да, кубовые, Помешать. <свят> хорошо перемешать. И кубовый, кубовый. Хорошенько а, а, а перемешать. <свят> и, внизу. и внизу тоже давай. Поднесёшь девочка, взрослая. Силы есть, ой ой Пустой. Это пустой талончик попался. Михаил Завелицкий. Квартал Чайка 108. Михаил Завелицкий. Выиграл очиститель воздуха. Да, награда я Ну, на это от Ангелина Станчева от села Ангелина Станчева из Равды Выиграла мультиварку. Будешь Все, Я а еще печели тройка русинова. О, человек есть, который... И Она выиграла парогенератор с доской, но почему-то объявили что это мультиварка. Лиза, может ты еще раз вытащишь? А, нет, ну пусть за девочка. Смотри, что все Да, да, да, да. А девочка. Хорошо, и внизу, внизу, так. Хорошо, девочка, да, да, да. И Мария. Либо печка Кендукс. Выиграла Мария а Ник. Не и Извините. Така, да. А, как а, бы я сказала, все эти награды, които ще тегли ему тука, взял талоните, и ще ги занесу в Гранд Маркета, ка деку тегли на коемните награды, това бурят телевизор на Samsung, плюс шаун бар на ЕДЖР. И две равен на които арестованы. А саути не придет, айтели понесет там выигрыш? Ну вот это наш заработок с лотереи, которая разыграна в Жанет Маркете Солнечного берега. Лизочка вытащила один талончик. И за работу ей дали подарок Рошеновский домик с конфетками